Привет, друзья! В прошлом выпуске журнала я остановился на английской группе из Ливерпуля, The Beatles. И я решил посвятить этому сегодняшний выпуск. Вы знаете, этот выпуск моего журнала мне пришлось удалить и заново переделать, так как нельзя в Ютубе использовать лицензионную музыку. Приходят жалобы, и поэтому э, в дальнейшем я буду просто давать ссылку в описании на ту или иную песню. В апреле 1963 года в Великобритании был выпущен в продажу фирмы Parlophone первый музыкальный альбом группы The Beatles. Виниловый альбом был назван в честь самой популярной песни в то время – Please, Please Me. А продюсером этой группы был Джордж Мартин. Ко времени записи этого диска группа существовала уже два года. И за это время успела дать множество концертов в различных клубах Ливерпуля, а также в Германии, в Гамбурге. Часть песен была написана не «Битлз», а являлась кавер-версиями популярных в то время композиций. А другая часть была написана Джоном Ленноном и Полом Маккартней. Самой успешной стала заглавная песня «Please, please me», которая вышла синглом и стала первой песней, достигшей первое место в британских хит-парадах. Популярными песнями стали также «I saw her standing there» и «Love me do». Разумеется, у нас всех тех, кто вырос на этих песнях, нет особой необходимости глубоко уходить в эту тему. Но для тех, кто не очень хорошо знает этот музыкальный материал, я даю ссылки на эти песни в описании. До сих пор... Музыкальные критики, эксперты, администраторы, звукорежиссеры не имеют единой точки зрения по поводу бешеной популярности в Ливерпульской четверки. Кто-то объясняет этот успех с появлением электрогитар и новой аппаратуры, кто-то объясняет это их имиджем на тот момент, но большинство, разумеется, объясняет их популярность мелодическими новыми песнями, необычайными гармониями, интересным вокалом. Я бы от себя добавил, здесь просто все совпало и все повлияло на то, что в какой-то начальный момент времени их появление на эстраде, весь мир замер, а затем преобразился в совершенно новом качестве, а битлы проснулись в один день знаменитыми и богатыми. Обратите внимание еще вот на что – Джордж Мартин использовал пилотный проект с песней «Can't buy me love» и записал ее вместе с еще одной песней и выпустил на маленькой пластинке «Миньоне». Причем этот сингл, благодаря своей бешеной популярности, потянул за собой весь альбом «Please, please please Надо особенно отметить, что в то время многие из нас еще не представляли образ этой группы. Не было у нас фотографий. В связи с ними у нас все было запрещено, и в газетах о битлах выходили разные публикации, обливающие их грязью. И вот что еще. Обратите внимание, в то время никто по сцене не бегал и не призывал публику хлопать в ладоши, как это делают сейчас наши современные артисты в шоу-бизнесе. Когда выступали битлы, в публике была самая настоящая истерика. Люди подпрыгивали на стульях, кричали, свистели, тем самым выражая дикий восторг от той новизны и энергетики, которую создавали Битлы на своих концертах. Это единственная группа, у которой практически все песни были хитами и попадали в десятку. Такого не было просто ни у кого. Однако мне все-таки хотелось бы не забыть и о нашей эстраде того времени эстради 64-65-х годов. В середине 60-х годов радиостанция «Маяк» очень часто транслировала эту песню из репертуара квартета «Аккорд». Песня «Эхо» часто исполнялась в концертах самодеятельности и на вечерах. Ну, такой конкретный советский твист в это время на экраны страны вышел фильм я шагаю по москве где главный герой фильма поет песню андрея петрова а исполняет эту роль еще никому не известный совсем юный в то время молодой никита михалков я вспоминаю как на одном из вечеров я случайно перепутал слова и получилось довольно таки смешно все время вспоминаю это потому что зал смеялся я спел так. Бывает все на свете не поймешь, в чем дело, сразу хорошо. Ну вот на этом разрешите закончить мой рассказ. И я напоминаю, что я регулярно появляюсь в эфире по вторникам и пятницам еженедельно. Подписывайтесь с колокольчиком, и вы не пропустите мои свежие выпуски видеожурнала. Чаще всего я их публикую по вторникам, а по пятницам вы можете посмотреть и послушать мои новые музыкальные дивертисменты. Это и песни, в том числе и мои авторские, в плейлисте Songs, а также инструментальные пьесы самого различного характера в плейлисте э, «Саксофон». Всем удачи, хорошего настроения, пока, друзья!